О, блин. Э, чё там в студии? Ну-ка, давайте, меняйте мне картинку быстрее. давай давай давай давай давай давай давай Раз тут маленькую рекламку нам попросили сделать, ну и маленькую предысторию, что в нём и как у него что-то есть в данный момент, чем он занимается. Ну, начнём, наверное. Вперва зайдём... Кладку, чтобы перейти в контакты, как он просит, все-таки. Вот, сейчас на другую кладочку попадем. Надо будет сюда войти или зарегистрироваться. Но ну, если себе у вас там зайдите, естественно. Вот. ну, Посмотрите, рекламы вроде нету. Ну, маленькая реклама, ну и тут смотрите, молодцы, ничего нету. А, переходим такую укладочку. Сверху посмотрим, ничего нету. Снизу посмотрим, ничего нету. Хорошо, никто не наблюдает. конфиденциальность обалденная. Вот. Посмотрим, сколько у него подписано здесь. Их ты много. Вот. А, ну, кто-то еще хочет в YouTube к нему пойти посмотреть там развлекательную музыку, видео посмотреть, ну, послушать. Ну, можете нажать на эту красивую, потом подписаться внизу, перейти в эту сюда, войти. Обязательно. Ну, что я могу сказать? Все остальное моя подруга все расскажет. Все, до свидания. Mm -hmm. Спасибо за патентой. Там был челок. Вот подружка, блядь. Ну что, давай про Леха что-нибудь расскажем. А что про него рассказывает? Потом монтаж делает. Неплохо. Ну, смотри сами. О, я буду рассказывать, рассказывать про него. А что про него рассказывать? Мужик, мужик. его знает делает фотографии, фотомонтаж, как вот, видите, довольно неплохо, но это, правда, уже не то. Э, Мас, ты уже не стрял, а Леху уже на Юпитере уже давно побывал. Вот в утра мире, ну и все равно, кто там, кто там, удачи ему, а. видите как, вы что думаете, это просто фотография? Вот это вот, вот это вот, например, да, вот это, Лёвонька, красивый, класс. Нет, это не фотография. Вот, календарь. Такой вот, запрят тебе слишком. Если дело пошло уже на да, фотографии это не фотография. Это просто простая обработка. 3D. Такие а, танцовые окошечка даже, смотри, Это просто художник нарисовал. Значит, на первой бумаге на 4, а и как в 3D. А, кстати, Спасибо, по-моему, до свидания. Парь тоже что-то слишком про него рассказала. Ну, Лёха, спасибо тебе, что ты меня создал. И мы, в таком месте помогли сделать тебе этот красивый, хороший клип. Я думаю, пока всем, до свидания, удачи. Пока! Пока! Эй, ты там был скивал, иди хоть с друзьями попрощайся вот ее соваться, меня менять тамбовский волк сразу. Ну что, получился ролик неплохой. Вообще замечательный. Сейчас пойду на место и покажу вам, как это будет ровно. О, видите, как круто получилось. Ну что, я думаю, это правильно и хорошо. Все подписывайтесь, не Вот сюда вот обязательно ко мне контакты Всем пока. До свидания. И удачно плавать нет.